Всем привет! В эфире «Универ Ньюс и сегодня в студии Булат Ханиев. Специально для вас мы подготовили самые интересные и яркие новости студенчества. Возможно все. Институт Латинской Америки РАН откроет в Казанском федеральном новую кафедру. В инжиниринговом центре для студентов прошел семинар-форум «Молодежь против экстремизма и терроризма». «Волга Фэшн Уик. Мелодии Азии покоряют казанский подиум». В Казанском федеральном рассмотрели возможность развития ибероамериканистики в стенах Альма Матер. Что скрывается за редким словом ибероамериканистика, а самое главное, к чему она приведет, ты узнаешь прямо сейчас. Казанский федеральный начинает плодотворное развитие ибероамериканистики. Отметим, что данным термином принято обозначать те части мира, которые объединяют испанские и португалоязычные государства Европы и Латинской Америки. В связи с этим ректор КФУ и временно исполняющий обязанности директора Института Латинской Америки Российской Академии Наук Виолетта Тайер подписали соглашение о сотрудничестве 2017 года в Казанском федеральном университете. Начиная встречу, Ильшат Гафуров рассказал о том, что представляет собой Казанский университет сегодня. Доклад ректора о стратегии университета способен снять многие вопросы о том, как будет развиваться совместная работа. Ведь все сказанное прекрасно подтверждают уже подписанные соглашения о сотрудничестве с исследователями из Дубны, японского исследовательского института Рикен и таких примеров еще множество. Значит, мы имеем возможность работать, и во всех при этом без работы. Более того, они наши студенты, аспиранты. Подписанное соглашение предполагает развитие совместных проектов. Одно из первых действий – это открытие базовой кафедры в стенах КФУ. Тем более, что сам регион стран Латинской Америки интересен не только с гуманитарной точки зрения. Адель Шемилова, Владислав Михневский, Универньюс. В Казани прошел Digital Performance, где молодые бизнесмены и предприниматели представили свои проекты и рассказали, как создавать свой бренд. Мы обратили внимание на презентацию первого в России проекта по кэшбэк-сервису. Если тебе, как и нам, интересно, как еще больше сэкономить, то следующий сюжет для тебя. С математикой все просто. От любой суммы, которую вы тратите, мы возвращаем вам 30%. Сейчас вы начнете, наверное, думать, о, там какая-то схема.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 Терроризм во всех его формах и проявлениях и по своим масштабам и интенсивности, по своей бесчеловечности и жестокости превратился ныне в одну из самых острых и злободневных проблем глобальной значимости. Студенты набережно Челнинского института КФУ узнали об угрозах и пагубных последствиях для человека и общества, которые несут терроризм и экстремизм. В инжиниринговом центре КФУ для студентов прошел семинар-форум «Молодежь против экстремизма и терроризма». В нем приняли участие около 300 студентов, администрация института и приглашенные гости. Помощник прокурора города Набережные Челны Эльнар Гарипов, методист-психолог Центра психолого-педагогической помощи «Диалог» Вера Никулина. Помощник прокурора города рассказал студентам о борьбе с терроризмом и уголовной ответственности за распространение и пропаганду террористических идеологий. И на сегодняшний день она носит такую обширную, характер, То есть не только работа правоохранительных спецслужб, но в данном случае каждый из нас, каждый гражданин, каждый житель нашей страны также должен понимать, что его роль в данной работе также имеет актуальное значение. О синдроме жертвы и как не попасть под влияние террористических группировок студентам рассказала методист-психолог Вера Никулина. Она призвала студентов быть бдительными и внимательными при общении в социальных сетях. А помощник директора Набережно-Челнинского института КФУ напомнил учащимся об официальном сайте института. В нем есть раздел, в котором студенты могут узнать об угрозах и пагубных последствиях для человека и общества, которые несут терроризм и экстремизм, а также ознакомиться с законодательной базой по данной теме. Я думаю, это очень важно для нас потому что мы сейчас современная молодежь наше будущее поколение оно как бы более современное, и мы должны более вникать в эту тему и более как бы обширно думать о ней елизавета евтифеева Анна гаврилова катерина ботинкова ренат галеудинов универ news В Казани завершилась международная неделя моды «Волга Фэшн Уик». Главным событием недели моды стал показ в Корстене. Его открыл перформанс Алисы Гагариной. Как это было, ты узнаешь в следующем сюжете.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 Хедлайнером вечера стало представление коллекции Алисы Гагариной Гостин шал". Дефиле больше напоминало театрализованное представление: из глубины подиума выплывали сказочные женщины-птицы в золотых перьях. долго хочешь это весомый вестивальный бренд способно своими ресурсами новые имена на модной арене россии до нашего шилалена давлетьяров универ news на этом у меня все смотри универ news и следи за нашими новостями в социальных сетях до скорых встреч